Поток энергии растет И повинуя свету, душа моя, как пчелка мед Творит сонет рассвета близок просветления, миг, когда, познав суть жизни, Мы тишиною встретим крик без тени укоризны. Мы станем чище и мудрее, мы станем ближе к Богу. И Он подарит нам детей, идущих с вечным вновь.